Алоха, соратники и коллеги. На связи Дмитрий Балакин. И я рад приветствовать вас на первом эпизоде рубрики Smack Май Пич Апп». Посиделки на музыкальной кухне. И сегодня для тебя я приготовлю свежевыжатый постгранж с щепоткой Эйди Первым делом берем свежий рифачок. Только что с грядочки. Вот он и хорошенько поджариваем его на левой конфорке. Затем берем такой же рифачок и поджариваем на второй конфорке. Семья у нас большая, нужно, чтобы никто не остался голодным. Снимаем с конфорок наши хорошо прожаренные рифочки и следом на левой конфорке потушим небольшие темки для приятного послевкусия. про остальных троглодитов нашей семьи и делаем вторую порцию на правой конфорке. Только мы начали готовить, как весь кухонный стол уделан крошками. Непорядок. Надо прибраться и разложить все ингредиенты по тарелочкам и мисочкам, чтобы все было на своих местах. Монифик! Вот теперь можно продолжить приготовление нашего изысканного блюда. пахнет хорошо но надо добавить немного зелени больше зелени так попробуем что за похлебка у нас вышла на этом этапе Жарили первые рифочки. Комфорки еще не остыли, так что поджарим их до хрустящей корочки. Не забываем про наших траглодитов и делаем двойную порцию. Уже что-то похоже на похлебку, только вот чего-то не хватает. Самое главное, это мы забыли с тобой это ведь дошик! Ты давай, рви этот пакет, а я пойду кипяточек поставлю. Не, ну кайф же, дождь всегда выручает, только вот жира не хватает. Жира! Где же этот пакетик с приправой? Без него эта доша как ослиная моча. А, вот же он! Как пахнет уже? По Осталось позвать мамку, чтобы она что-нибудь нормальное пожрать. А то, что в итоге получится у мамки, мы хорошенько упакуем и отправим гурманам из Австралии. Они себя, кажется, аудио джунгли называют. Не знаю. Может, они там все маугли? Ну да ладно, посмотрим, что они скажут. Быть может, возьмут нашу похлебку на вооружение. Ну а вы что думаете, соратники? Пишите в комментариях, примут Маугли наш трек или не примут. А может, попросят подсолить или поперчить немного. Этих курманов не поймешь.